Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Максим Муромцев. Мы завершили очередной объект это город Тюмень, жилой комплекс Клевер Парк, улица Абдорская, однокомнатная квартира общей площадью 40 квадратных метров. Видеообзор готового ремонта. Погнали! Сейчас мы находимся в небольшом коридоре этой квартиры входная дверь у нас сейчас стоит от застройщика в перспективе здесь будет меняться внутренняя накладка и облагораживаться дверные проемы именно входной двери по планировочному решению раньше здесь был прямоугольный коридор в ту сторону отсюда прямо мы попадали в кухню здесь у нас санузел и по диагонали мы попадали в большую комнату мы переиграли конфигурацию помещения, и вот что у нас получилось. В коридоре мы заложили дверной проем, который у нас переходил в спальную зону. Теперь здесь у нас достаточно большая гардеробная комната. Раньше здесь был проем, мы его заложили. Выстроили стенку здесь и поставили здесь дверное полотно. Внутри этого помещения у нас слаботочный щит и силовой щит. Те помещения у нас объединенные. Сейчас мы находимся в ванной комнате. В ванной комнате на стенах у нас уложен керамогранит двух форматов. С этой стороны у нас под дерево 120 на 20. Здесь у нас 60 на 60 под бетон. На полу у нас также керамогранит под бетон уложен. Потолок натяжной у нас в данной ванной комнате. Какие работы выполняли мы здесь? Значит, полная замена сантехники. У нас стояки по сантехнике. От управляющей компании стояли в этом участке. Снизу, как обычно, у них были просто выводы, на которых стояло значит, минимальное количество инженерных деталей по сантехнике. Мы заглушили полотенцесушитель. Он у нас был вот здесь, вот таким форматом. Взяли со стояков горячий и холодный вывод и увели вот в этот участок. В этом участке у нас над инсталляцией расположился скрытый люк. И вся инженерка у нас здесь собрана также на ТЦ. Там стоит водонагреватель, есть система от протечек и обычный стандартный набор, который мы делаем на всех объектах. За исключением того, что обычно мы сейчас делаем мебельное решение, а здесь у нас скрытый люк. Мы специально прочитали таким образом, чтобы можно было нерезанный участок плитки положить, целый крупноформат, и чтобы у нас все можно было впоследствии обслуживать. То есть все участки у нас здесь обслуживаемые. Чтобы спрятать все инженерные коммуникации, в этом участке мы возвели стену, выдвинули ее на 20 см внутрь санузла. Тем самым мы пространство уменьшили, но сделали так, что все у нас в доступе. Вот в этом участке у нас также выстроилась стена из гипсокартона, инженерка вся спряталась за ней. Почему выстраивали стену? Потому что там у нас идет а монолитная стена, которую штробить просто нельзя. В этом участке установили электрический полотенцесушитель. Здесь у нас расположилась встроенная вот такая ванна накладная на столешнице. Здесь у нас фасады, будет стиральная машинка. Этот у нас ящичек с выкатушками под все необходимые нужды. В этой ванной комнате мы изготавливали своими силами вот эту тумбу под раковину вот эту полочку, зеркало и приставной шкаф небольшой, который у нас расположен в зоне ванной, в котором также можно хранить бытовую химию и различные принадлежности ванной комнаты. В этом участке у нас расположилась ванная на метр семьдесят, она у нас по двум сторонам встроена вплотную, а дальше у нас приставной шкаф идет. Здесь у нас расположилась стеклянная шторка и э, там у нас смеситель с душевой лейкой. Прямо напротив входа у нас вот такое большое зеркало, которое увеличивает пространство данного помещения. По всей плоскости квартиры, за исключением балкона и ванной комнаты, у нас уложен кварцвенил. Здесь у нас керамогранит. Сопряжение выполнено таким образом, что у нас нету перепада плоскостей между этих двух напольных покрытий. Сейчас мы находимся в кухне-гостиной. С этой стороны у нас кухонная зона. Здесь у нас гостевая зона. В гостевой зоне у нас в этом участке будет располагаться телевизор. С этой стороны у нас гостевой диван, а вот в этой зоне у нас будет кровать с зонами хранения с этой и с этой стороны. У нас эта квартира 34,7 квадратных метров, вместе с балконом общая площадь 40 квадратов. Смотрите, здесь была небольшая очень кухня по помещению, и отдельно также небольшая зона гостиной, либо спальной комнаты. За счет того, что мы убрали перегородку между двумя этими помещениями, получили достаточно большое функциональное пространство, в котором много воздуха. Сейчас мы находимся на балконе этой квартиры. Здесь у нас были произведены работы по демонтажу с этой стены утеплителя вместе с гипсокартоном, на который нанесен был короед декоративная штукатурка, фасадная. Балкон изначально был холодный. Что мы сделали? Мы подняли уровень пола относительно плоскости пола квартиры, сделали утепление, уложили теплый пол и сверху на все это уложили керамогранит. Дальше у нас было по потолку работы сделан натяжной потолок, под натяжным у нас, соответственно, утепление. Также в этом участке стену парапета мы полностью утеплили, боковые стены тоже утеплили и сделали все под покраску. На этом балконе у нас есть окно, которое выходит из зоны гостиной комнаты. И если переместиться в этот участок, то у нас здесь демонтирован проем. В этом участке у нас раньше была входная группа на балкон, то есть окно с дверью. Мы демонтировали, сделали вот такой вот проем. Через который можно попасть в кухню-гостиную. В этом помещении потолок у нас натяжной. Здесь у нас будет стоять кухня от стенки до стенки. В зоне кухни мы сделали гипсокартоновый потолок в сопряжении с натяжным. Дальше у нас вот в этом участке, это у нас спальная зона будет вот здесь. Также собраны две конструкции из гипсокартона, в которых у нас впоследствии будет располагаться такая штора. И в зоне окон у нас также собраны а, конструкции под скрытый карниз, чтобы по всему периметру помещения у нас прошел потолочный плинтус. По стенам у нас здесь а, обои, это не покраска, то есть это готовые обои и местами у нас наклеены а, молдинги под цвет стен, в точности как в проекте. Так как коридор этой квартиры он достаточно небольшой, было принято решение поставить раздвижные двери. Кто-то может сказать, что это прошлый век, но мода у нас всегда возвращается. Это оптимальное решение для таких пространств. То есть, эта дверь у нас идет в ванную комнату. У нас здесь всего две двери, одна в гардероб, другая в ванную. Представьте, если бы мы здесь поставили распашную, куда бы она должна была распахиваться? Вот в эту сторону и перекрывать вот этот участок. Или наоборот, в эту сторону и перекрывать полностью вот этот весь коридор. Соответственно, чтобы не возникало такой... В тупой ситуации мы поставили вот такую откатную дверь. Друзья, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, данный видеоролик вам был полезен. Если так, то ставьте палец кверху, обязательно пишите свои комментарии. Я на них всегда отвечаю. Также не забудьте нажать колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видеороликах. До новых встреч, все, пока!